Это крупнейшая из мартышкообразных обезьян обезьян на нашей планете это медвежий павиан из Южной Африки Чакма Вес взрослого самца Чакмы примерно такой же, как у шимпанзе А размер клуков самца Чакмы крупнее клуков леопарда крупнее только клуков льва в Африке В результате на стадо Чакм Леопарда. Леопарды, да. Леопарды – это вообще специалист как раз по обезьянам. Это обезьяноеды. Вот сейчас леопард не связывается. Если случайно отбился одиночный, больной или подросток, конечно съест. Но стад леопарда прогонит сразу. Хорошо. А вот это одна из самых распространенных мартышкообразных обезьян на свете. Это зеленая мартышка или вервета. Вся центральная Африка ее. Местные жители к верветам относятся примерно так же, как вы отнесетесь к тараканам, которые завелись у вас дома. Дело в том, что это вредители сельскохозяйственных посадок. В первую очередь бороться с ними очень трудно, поскольку, во-первых, массовое быстрое, во-вторых, сообразительное. Поэтому, когда полвека назад европейцы в Африке стали за валюту закупать обезьян, местные люди решили, что у европейцев какие-то проблемы с головой тяжелые. Но ну, представьте, что пришли, и у вас на кухне за валюту скупают тараканы. Но ну, достаточно быстро разобрались, что медицинская промышленность без притока свежих приматов существовать не может. Поэтому вервет это такой ходовой товар на мировом рынке. Вот это одна из самых наземных мартышкообразных обезьян из северо-западной Африки. Ее называют красная мартышка, хотя это никакая не мартышка. Это отдельный, иногда даже под семейство выделяют, эритроцедусы. Грамотнее всего называть их гусары или красные обезьяны. Дело в том, что гусары обитают в местах почти безлесных. Поэтому их лапы лучше всего приспособлены к четвероногому бегу. А дело в том, что есть такая вот неснимаемая диктамия, неснимаемая проблема. Если на лапе хорошо лазить, то очень плохо бегать. А если хорошо бегать, то очень плохо лазить. Так что степень древесности у гусар, в общем-то, низкая. Ну вот, мама-гусар, соответственно, ее детеныш. Для детеныша это совершенно стандартное положение у всех приматов. Так, вот это одна из самых известных обезьян. Чуть ли не во всех зоопарках мира содержится. Плащеносный павиан, гамадрил. Это самец. Самка в полтора раза меньше по размерам. Такого роскошного плаща и таких бакенбард не имеет. Там вот э, фотография. Гамадрилы в норме живут стадами с очень жесткой иерархией. В таком стадии в среднем где-то ну, от 20 до 30, редко больше особей. Да? Верховодит там самец доминант Альфа, который внимательнейшим образом следит, чтобы на его престол не покусились бетты. Те, кто уступает им только на один раунд. Но это вот я в прошлый раз ругался, что ваше мышление это мышление на уровне Диснея. Попробуем э -э -э потрать. с вашей точки зрения, какая сцена на этой фотографии. Что это? Несколько версий. Счастливая семья. Случайная встреча. Домашние разборки. Что тут? А, Не, ребята, случайная встреча. Представление о том, что у всех животных на свете, тем более у обезьян, наших близкие родители, должны существовать парные семьи, глубочайшим образом неверно. Парная семья – это редкий вариант. И возникает только в том случае, когда она необходима. А необходима парная семья в очень таких причудливых условиях, не на этом, на следующем занятии мы про это будем говорить, достаточно много про социальную организацию. А в стадии гамадрил, ну, самец Альфа, как и любой альфа-самец среди людей, допустим, значит, пока он Альфа, свято уверен в нерушимости своих прав, а значит, считает всех декелывших в стаде своими. Ну, насколько он генетически прав, это очень большой вопрос. Потому что там, кроме альфа достаточно других самцов. Но ни о каких любящих парах речи не идет по определению. Ситуация гаремная. Ну вот, пожалуйста, типичный доминантик. Площеносный. Ага. Хорошо. А вот это что такое у него, показываю курсором? Седалищная мазуль, На самом деле одно из важнейших мест у приматов. Приматы все социальщики. Можно ли поддерживать хорошую развитую социальную структуру, если нет общепонятной речи, общепонятной системы знаков? Вот социальная группа в этом случае удержится или нет? Социальная группа не удержится, она будет нестабильна, она распадется просто. Знаковые области, они, кстати, ну, эта область у нас не знаковая с достаточно дальних времен. А вот лицо в качестве знаковой области у нас, конечно, осталось. Опять же, а в конце сегодняшнего занятия скажем с вами, к чему приводит практика очень частого использования смс-контактов. Дело в том, что когда вы переговариваете с смс-ками, вы не видите собеседника. А в этом случае не складывается нормальная формы коммуникации. Сейчас психологи по всему миру на самом деле тревогу бьют. Молодежь, который вырос уже на основе вот этой электронной практики, нормально по-человечески коммуницирует, с трудом. Навыки ориентации на мимику собеседника у них складываются плохо. Но это в том случае, когда действительно там переполз в сторону СМС-контактов при небольшом количестве реальных живых контактов. Так что это одна из очень важных сигнальных зон у всех приматов. И при знакомстве, вот встреча двух особей, они сначала будут там осматривать друг друга, а потом обязательно пройдут друг мимо друга и посмотрят, а да, как дела во второй сигнальной зоне? Это очень важное место. Ага. Вот это не павиан, совершенно своеобразные ребята, обитающие в одном единственном месте на земном шаре на Абиссинском Нагоре. это Гиллада. Геллада или курносы обезьяны. Дело в том, что носовые кости очень крайне укорочены, да? поэтому нос уехал вверх. Ага. Вот самец Геллада занимается демонстрацией. Вот так поднятая верхняя губа является э, заявкой на то, что я в доме хозяин. Так, значит, э, ну, смысл э, совершенно прозрачен. Поднятая губа открывает клыки. Обратите внимание, вот видите, пока губа не поднята, так физиономия совершенно иначе выглядит. Обратите внимание на вторую важную вещь. На груди угелат, лысое пятно, пафорное песочные часы. Это признак только этой группы. Ни у кого другого такой метки больше нет. И у самцов совершенно роскошные грибы. Геллада – редкий случай строго травоядных обезьян. Питаются они почти исключительно травой. На Абиссинском Нагоре, а средняя высота больше 3000 метров, там деревьев крайне мало. Поэтому они на земнике, а точнее на скальнике, да? Значит, обитатели скал И очень-очень травоядная. Вот это два самца гилат Выясняют отношения друг с другом Стада у гелат огромная Ну, там сотня, иногда тысячи особей И самцы умудряются обходиться без драк Драка у гелат исключительно редкий случай А обходятся они как раз демонстрациями Вот стадо гилат на отдыхе. Это молодежный геладский. Так, а в сумерке гелада уходит на вертикальные стены. При этом учтите, что вот под этой компанией абсолютно вертикальная стена на полтора километра вниз. Это обрыв Абиссинского нагорья. И вот такие вот детеныши, ну как и все детеныши. Вот обратите внимание, это парочка чем занят. Вот, показываю курсору. Они борются, борются, возятся, дергают друг друга за хвосты, периодически срываются, падают, да? но не полтора километра вниз, отнюдь. В полете умудряются зацепиться, не пролетев пару метров. То есть это фантастические сквалазы просто. Так, а вот это бородатые мартышки. Это целая группа будет родичьей мартышки Дианы. У Дианы более коричневый мех вот здесь на спине, и особенно к крестцу ближе переходят. А так, в принципе, общий принцип окраски у всех родичей Дианы очень сходен. Бородатые, понятно почему называют, видите, удлиненные белые волосы на подбородке. Вот сама Диана. Вот парочка Диан. Видите, обезьяны бывают очень ярко окрашенными. Так, вот эта белобородая мартышка. У нее, как видите, пучок белый еще длиннее. О! А вот это. Знаменитые, ребята, демоны с голубыми лицами. Это обезьяна из китайского высокогорья. Обезьяна не крупная, размером чуть больше кошки. При этом редкий для обезьян случай. Они нормально зимуют в лесу, в горах, на снегу. С зимними температурами в их районе обитания минус 15, они держат совершенно нормально. Это обезьяны. Но дело в том, что в зимнем лесу почти нет еды. Поэтому диета еще более специальная, чем у гелат. Почти исключительно зимой паучки и кора деревьев. То есть как наши зайцы по сути дела. Ну, вот мама с детенышем. А вот эта обезьяна чуть было не поплатилась за свой прекрасный мех. Это абиссинская гвереция или колобус. Если вы читали литературу начала 20 века, европейскую, российскую и так далее, там можете встретить описание, что модница пришла в салон в полонкине из обезьяннего меха. В Европе мех гелада ходят в моду, и только чудо спасло их от полного уничтожения. Мех абсолютно черного вороного цвета, цвет вороного крыла, совершенно снежно-белая оторочкой. Причем эта оторочка длинная из летящих стевок волос вдоль по боку два пояса и длинная белоснежная кисть на конце хвоста. Ну, вот физиономия обесинской гелады, обесинской гверицы. А вот эта гвереца родичь как ни странно, называется зеленой. Почему ее в свое время назвали Гринманки, остается вопросом. Но потому что какого цвета нет в ее окраске, так это как раз зеленого. Но, тем не менее, название обстоялось. Вот еще одна пупка. Вот прыжок Каписинской говерец. Сейчас увеличу чуть-чуть, чтобы было видно, какой роскошный бунчук на хвосте. Ага. Значит, а это, пожалуй, самый яркий представитель среди крупных приматов. Это родич Павиан, значит, и в некотором смысле родич Гелла мандрил. Это молодой сонец, клыки, как вы видите, дай бог. Значит, обратите внимание, на самом деле цвет передачи здесь не очень хорошая. Мочка носа ближе к рубиновым цветам. А вот щеки какого цвета? Голубые. Голубые. Там дальше на фотографиях будет видно. Вот опять же, цвета недостаточно сочная. Желточно-желтая борода, рубиновая мочка носа и переноси и ярко-голубые щеки. Так, зачем это надо? Обитатели влажного тропического леса, причем почти исключительно на земнике, а если на ветвях, то в нижнем ярусе, а света до земли доходит очень мало. Поэтому вот она, зона контакта, значит, она должна быть яркая. В сумерках только яркие цвета хорошо читаются. Неудивительно, что с противоположной стороны страны седальчатых мозолей. У э, гомодрилов, извините, у мандрилов тоже целая радуга, исключительно яркая. А вот этот дрил, последний из этой компании, значит, родич мандрилов, но, как вы видите, никаких голубых щек, чисто черного цвета, больше всего похожа на, хорошо на ваксины, кирзовый сапог, Структура физиономии Крупные ребята, килограмм до 15-17. Ага. А вот это из Юго-Восточной Азии, из мангровых лесов. Значит, это носатая обезьяна, носач. В данном случае это самец. Дело в том, что вот такое развитие крещевой мочки носа для носачей является вторичным половым признаком. Значит, и нос продолжает расти в течение всей жизни. Поэтому у старого самца, у да, вот такого матерого, да, нос вот так свешивается ниже подбородка. Поскольку хрящ гибкий, это вам не кость, да, то этот нос начинает мешать есть. И когда обезьяна ест, она одной рукой нос отводит в сторону, а другой рукой ест. У самочек Носик вполне аккуратненький и маленький. Вот вам старый самец. Так. Вот еще один вариант. А вот самочка. Взрослая самка. Но, как вы видите, никакого суперразрастания носовых речей нет. Ну, это опять красная мартышка, гусар. Вот несколько гусарчиков. И, наконец, самая северная обезьяна нашей планеты. Интересно, кто знает, в какой крайней северной точке обитают обезьяны? Тайга. Япония, конечно. Самый северный японский остров, Хоккайдо. Да? Обезьяны там с древних времен считаются священными существами, их стараются не тревожить. И при всей тесноте, а в Японии гигантская плотность населения, для нормальной жизни обезьянных стад содержится достаточно крупная резервация, достаточно крупная национальная партия, где эти обезьяны могут себя нормально чувствовать. Как вы видите, так же, как китайская рыжая обезьяна, была полица, Японские макаки, а это именно японский макак, вполне пушистые и выдерживают падение температуры до очень существенно ниже 10 градусов. С ними связана одна вещь совершенно загадочная. Дело в том, что Япония страна вулканическая и там порядочное количество горячих источников. Так вот, сейчас я вам покажу полки, которые в сети очень устолены, значит, во время холодов японские макаки залезают в эти горячие ванны и греются в горячих источниках. Непонятно здесь вот что. Пока ты сидишь в горячем источнике, тебе, конечно, тепло. Но когда ты с мокрой шубой, а это шуба, вылез на улицу, а на улице минус 12, минус 15, у нас бы с вами произошло летальное обморожение в течение буквально первых, там, я не знаю, часа-полутора. Как они умудряются решать эту проблему, до сих пор не очень понятно, но каким-то образом решают. Практика использования горячих источников у них действительно достаточно распространена. Сейчас покажу. Но ну, это вот такая трогательная парочка. Угу. Под снегом. А вот, пожалуйста, детеныш плавает, там вот самец из его стая. Вот детеныш, запорошенный снегом, высунулся из источника там вот у мамы на заднем плане. Это самец доминант, блаженствует, рядом его подруга, там на заднем плане вся остальная стая. Так что, видите, источники действительно, они обжалён очень неплохо. Так, ну вот по мартышкообразным примерно весь материал, который хотел вам показать.